Лебедка, лебёдка! Помоги лебёдку! Паха, возьми за трос и беги! А Жака это пизды да! Быстрее беги! Ебать, вода в салон потекла. Вода в салон течет! Все, <свят> кустро. Генератор намок, надо наехать. Ебать, колотить, ебать. Ч, надо дергать? <свят> <свят> У меня уже все по колено Я боюсь, боже, его ⁇ балы. Откуда до нас поедет? Я... Ладно, что у меня... Я... Я... Я... Я... Я... в сапогах ебашу что ты не снили <связывая> что в сапогах, что с неба сложно ебить, когда